была поклепка у Димы. Сейчас посмотрим вроде. Зацепился он где-то. Да, вроде маленький змееголов там сидит. А вот он. Да змеголов маленький зим. Ну где-то на килограммчик. Вот тут сейчас покажу. Вот очередная поклевка. У Дмитрия Ганина вот смегалов. Красавец, да? Окраска красивая, тигровая такая. Ребята, ну у нас вот второй день рыбалки, первый день мы наловили штук 10 змееголовых, но самый большой у нас сколько был килограмм на троечку, два килограмма. Да. Поменяли локацию, переехали на другое место, решили половить толстолоба. Каналов много, место, а озеро да. большое, мест много, поэтому решили локацию поменять. Сейчас вот в это время половим толстолоба, посмотрим, как что получится. Дальше уедем на другой канал. Уже на вечер и ночь будем ловить, наверное, судака. Зарядили три снасти. Вот один у нас одного забросили на, на что? Как называется? На планктон. Да, на плантон, а другую две на кашу. Посмотрим, будет результат. Конечно Рыба же, мы У нас жарко, градусов 40. К вечеру становится очень жарко да, да, днем, днем 60 было мы теньке, честно говоря отдыхали Судили, да а сейчас вот вышли на вечерку даже, даже в палатку зайти невозможно духота такая жара очень сильно обязательно нужно тенечек от каком-то дерева или саксаул в нашем случае это было саксаул саксаул под ним мы как раз легли отдыхали пару часов потому что невозможно рыбачить ну, посмотрим сейчас забросили вот если будут результаты, конечно же, 3 минуты. Пославайте с нами. да отпустим ну отпустим пусть ну уже погуляет да малыш есть, живет. а все больше ничего нет здесь видишь да отпустим пусть живет вот ребят арносайский сазанчик чем-то похож на наш туда Красивый, чистенький. Красивый, чистенький. Бодренький такой. Ну давайте. Еще не вечер, до утра еще порыбачим. Если будут хорошие результаты, вам это все покажет. Ну что, ребят, утренняя поклевка. Время пол шестого. Под утро попался сазанчик. Грамм 300. Пока идет вся мелочь. Крупного нету. Зацепился, конечно, он. да